Приехал, я сказал, второй раз, мне вот за этим красавцем уже, Ренат, молодец, вообще, машина нам нравится, уже два забрали уже. Вас спасибо. с наступающим Новым Годом! С наступающим Новым Годом! Вас так. тоже, вам счастливого пути! Ага, спасибо, и вам тоже. Всего доброго! Ага. до свидания!